Неужели они нам взяли и испортили ракету? Это значит, улучшили ракету? Они нам ее испортили! Мы, я даже не представляю, как мы до земли так долетим! Мы волчком летим, у нас голова страшно болит! И эти кактусы, они далеко не убрали, они раздвинули нам путь, а сами не убрали, они же нас заколят! О, братец, я сейчас тебе воды принесу! Не неси воды, они, скорее всего, туда что добавили. Они же наш дом весь обсмотрели, добавили волчих ягод. Хорошо, нам же так долго лететь. Мы можем умереть за столько времени. Терпите, может, и мы станем, как они, на иголках спать и долго жить. А тем временем... Эти люди смеялись над ними. Они на самом деле капусту ели на земле, и все то, что мы едим сейчас. И дома перевернули назад, и кровати опять поставили. Это было издевательство наших землянин. Они не хотят, чтобы жили такие же, как мы. И они жестоко обманули наших людей. И они ошибочно везут яды. Они говорят... И старикат сейчас скажет, ноги открепляйте, хлопать переставайте и посмеемся давайте вместе. Ха-ха-ха-ха, да, это мы их обдурачили, не должны эти быть люди. Эти люди не нужны, мы должны быть одни на этом свете. Пусть они умрут и будет наша жизнь хороша. Пусть они на иголках спят, поумирают, пусть они по-настоящему на колы садятся. Они дураки, думают, что мы по-настоящему сидели, а у нас досочки да, были прикрыты, поэтому мы хорошо спали. А вместо волчьей ягоды мы ели их же ягоды, просто хорошие. Вот мы хорошо постарались. Неужели можно с помощью волчьей ягоды так хорошо жить? Говорит капитан самолет. Ну ничего, расскажем мы нашим землям, как надо жить. Встретимся через три тысячи лет, как к земле, к нашей приблизимся.